Но есть момент, когда она взяла я не знаю, что это было. Есть момент, когда она она расскажет нам об этом. Окей, все, значит, по, по, его, по его информации, которая у нее есть, ты, примерно начиная с середины марта и до сегодняшнего дня находишься на автономном образе жизни. То есть, правда ли это или э, э, верна ли эта информация? И, ли у тебя какое-нибудь подтверждения пищи, и пошли за это время? 14 марта я зашла на автономные дни. So I started, so I started my autonomous days on the 14th of March. Uh -huh. uh, У меня через какое-то время была температура под 43 дня and, and, I then, I, and then, then after that i am um, i had a, a very high fever about 40 degrees uh, for about three days so and i um i um, uh, delayed or i stopped um temporarily the cleansing that was going on by eating a little piece of watermelon um, size and um, the same size as a matchbox yeah uh, and and also I had this uh, another thing where I took into my mouth to и один раз у меня было, что я откусила грушу, ну и в течение, наверное, часа я ее рассасывала, ловила, что я чувствую, какие состояния. И когда она полностью растворилась в полости, я ее проглотила. Это все, mm -hmm. что я употребляла с этого времени. Okay, and uh, another time there was this uh, instance when I took a bite of a pear and I would chew it for about an hour, liquefied, um, being uh, conscious of Those are the only things that uh, I um, consumed since then, since since the 14th of March. So mm -hmm. So I didn't have any food. Okay, and uh, so I just wanted to clarify asked her. If she had any drinks, such as water, juices, teas, she said no. Their favorite food that they can they can't control themselves when they see it. Their appetite just rises and they have to eat. Okay, Stevo, sheva pros. Ah, naturally, be my ide. How how do you now see the food that you really liked, your favorite food? So now, now, now, now, now, now that you are in an autonomous lifestyle, if you look at the food that one time you were always getting make, making you lose your self-control and you find yourself eating, find yourself eating, how do you now see that food? Okay, very good question. Well, Эм, эти виды еды, к которым ты была привязана в прошлом. Потому что сейчас ты находишься на автономном образе жизни, вот, но потом светится, видишь эти вот виды пищи на сегодняшний день. Виды пищи я вижу на сегодняшний день, ну, это как, как что-то из прошлой жизни. Они, конечно, были, и я их проработала, те, те, те продукты, те вкусы, эмоции, которые у меня были связаны именно со вкусами, я их проработала, я их прожила, и поэтому, конечно же, у меня их нет. Что okay. я... Сейчас, одну секундочку. So, uh, she says, I, uh, I, see, uh, I see there's something belonging to my previous life, um, so because I did have those things, but uh, I was working on them. I was clearing them out uh, mentally, work, working on... Uh, working on my attachments to those things, and, um, and now I, um, so, ты как бы проработала их, и сейчас у тебя эти привязанности уже нету, да? Сейчас нет этой привязанности, но я еще, знаете, что забыла сказать, чтобы было все по-честному, я капала в нос цикламеном, я не знаю, знаете такое или нет, и когда пошла чистка, я выпила uh, 100 грамм полыни, травы полыни. Вот про mm. это я вам забыла сказать. Это у меня тоже было. Окей, okay, окей. Okay. Um, so, uh, so she says I worked on them and uh, I don't have those cravings anymore. But she says that uh, it, it, it, it is really important for me to be honest with you. So during those times I had some uh, uh, not nasal drops of... Uh, как называется это вещество, которое ты в нос капала? Цикламен. Это как бы медицинская средство насморка, или что это такое? Это ядовитый корень растения. А, окей, okay. сейчас, ну, секундочку, я переведу. So, so, she put some drops in her nose of a um, um, substance, um, plant substance called цикламен. Он вычищает всю слизь, которая у нас с годами утрамбовалась в кость, он ее разъедает и выводит. Uh -huh. То есть именно из костей, да? Именно, да, потому что здесь мы можем высморкаться, и на сухих днях обычные пазухи прочищаются. А вот глубинные вот эти, которые уже утрамбованы как косточка, uh -huh, уже, uh -huh. они уже вот эта вот слизь, которая как кость утрамбована, она просто так уже не выводится. So this particular substance, Kind of um, emulsifies it or something like that, and then it um, takes it out of the body. If we don't out of uh -huh. the yeah? Да, это выводит из организма, но нужна жидкость, и в моем организме, видимо, жидкости не не хватило, чтобы прочистить. Это как я поняла. И я выпила немножечко полыни. Ah okay, but, yeah. but, uh, in, but in order to use this substance. You need to pro, you need to provide your body with liquids so in my case in order to detoxify so in my case i just mm. uh, drank a little bit um, of um uh, mm, also a certain plant i just want, want to check um how the, uh, the english name of it just a moment yeah, yeah. А, окей, это сейджбрус, сейджбрус. So I took some kind of essence of um, sagebrush um, mixed with water. And um, in addition to those drops. So and that, that's что это тоже было в процессе вот этих были Да, буквально недели две назад. So yeah, and, and this happened about uh, two weeks ago.